Привет, друзья! А сегодня мы поговорим о статических и динамических системах. Погнали! В книге Талиба «Шкура в игре» есть раздел статика и динамика. Проблема экономистов, особенно тех, кто никогда не рисковал, очевидна. Их разуму трудно осознать вещи в движении, и они не могут понять, что вещи, которые движутся, и вещи, которые не движутся, обладают различными свойствами. Тали в принципе, не очень любит экономистов, а мне это напомнило старый анекдот, когда хирург приезжает на автосервис ремонтировать двигатель, после того как автослесарь выполнил весь ремонт, спрашивает, вот не считаете вы, что это не очень справедливо, мы по сути делаем одну и ту же работу, вы ремонтируете сердце двигатель человека, а я ремонтирую двигатель автомобиля. Но я за свою работу получаю 100 долларов, а вы 1000 долларов. На что хирург берет ключи, заводит двигатель и говорит, а теперь попробую поремонтируй. К чему я это все рассказываю? К тому, что в нашей деятельности есть очень похожая ситуация. Это написание технического задания. Оно тоже может быть статическое и динамическое. В действительности не само техническое задание, а вот раздел, который касается если мы говорим о техническом задании, обычно оно представляет из себя набор каких-то объектов для различных систем, которые мы описываем. Поля, реквизиты, всевозможная информация, как этот объект должен работать. И тестируют обычного разработчика, когда создают этот объект, непосредственно то, какие функции этот объект должен выполнять. Но тест-кейсы для нас должны составляться аналитиком таким образом, как система работает в динамике. То есть мы должны предусматривать динамическую составляющую, как это будет вводиться, с какой скоростью, как, что будет происходить, если вводиться будет одновременно несколькими людьми, что будет происходить, если у нас возникает коллизия создал один, поменял другой. То есть статическое описание работы объектов нам не дает ответов на эти вопросы. А нам эти ответы нужно понимать, потому что архитектура объектов и Наследование каких-то объектов друг друга, это не то же самое, что работа пользователей. То есть в одном техническом задании у вас должен быть два раздела. И описание архитектуры, и описание тест-кейса. Следующим хорошим примером может служить, когда разработчик, создавая что-то, не тестирует просто сам объект, а он тестирует процедуру, которую заложил аналитик. Создает в определенных интерфейсах, под определенными правами, те правила и логику, как бы это делал, соответственно, пользователь на, в, в данной ситуации. Сейчас мы не говорим о нагрузочных тестах, о автотестах. Сейчас мы говорим о функциональном тестировании, которое выполняется человеком. Для некоторых систем э, есть разные методологии, которые подразумевают разработку через тестирование и так далее. Есть целая статья, мы дадим ее в описании на хабре, которая описывается... в массу различных тестов. Но э, очень часто забывают, что когда мы создаем систему с нуля, это одна ситуация, когда мы создаем, э, дорабатываем какую-то существующую ERP-систему, это совершенно другая ситуация. И очень часто забывают, пишут техническое задание, в котором указывают 3-4 пункта, которые надо работать. а тест-кейс, как, как разработчик должен проверить всю цепочку, откуда он должен начать, какие данные ввести, Вести какие документы и посмотреть, в каких отчетах это отразилось, забывают. Не забывайте этого делать. А? Динамика очень странная. А что там дальше было? Я забыл. Ла -ла -ла -ла -ла -ла -ла -ла.